Одна женщина выносила ребенка, для другой женщины отдала. Я не знаю, что с сердцами таких женщин. Я же говорю, я верю в то, что бывают вот такие люди, только они, э, наверное, они становятся рептилиями. Знаете, есть люди рептилии. И вот я считаю таких людей, которые для кого-то выносили ребенка, и это для них бизнес, я их считаю рептилиями. Я, конечно, никого не хочу обидеть, я ни при чем, закон этих людей поддерживает. Закон не поддерживает установку кондиционеров в больницах для беременных и детей. В педиатрии в Москве, в центральных больницах, в педиатрии находятся дети с закрытыми помещениями, с закрытыми окнами, которые не открываются, без кондиционеров, в 40-градусной жаре, где в одной комнате может находиться до 8-16 больных детей. Это правильно? Но при этом зато парады, знаете. И при этом какие парады, если в больницах нет кондиционеров?